всем всем всем привет и всех э, с новым годом смотрите друзья на своем youtube канале я разыгрываю 50 долларов об этом я рассказал вот в этом видео и после выхода данного видео нашлись хейтеры которые начали мне писать это лох развод и все такое ну если вы так думаете то Можете не участвовать в конкурсе, я вас не заставляю. Разыгрываю я лично свои 50 долларов за простые действия. В этом видео я все рассказал, но сейчас я в этом видео для вас повторюсь. Смотрите, переходите в описании под это видео, которое вы сейчас смотрите. Там будут условия, вот так они будут выглядеть. Первое. Вам нужно подписаться на мой YouTube-канал. Второе. Подписаться на телеграм канал Третье. Поставить лайк на это видео. Переходите вот на это видео, ставите лайк. Четвертое. Переходите на это видео, пишите любой комментарий. Какой хотите, пишите там. Далее. Сделаем репост вот этого видео. на это уже по желанию. И розыгрыш состоится 7.01. 2023 года в телеграм канале онлайн трансляция я запущу трансляцию, выберу троих победителей, за первое место будет 30 долларов, за второе место 10 и за третье место 10 долларов, победитель будет считаться тот человек который выполнит вот эти вот все условия то есть он поставит лайк на вот это вот видео как заработать деньги Аврора платит 12 долларов, пассивный заработок в интернете он поставит здесь лайк, напишет здесь комментарий. И если он будет подписан на телеграм-канал и подписан на мой канал в YouTube, он считается победителем. Я проведу розыгрыш в онлайн-режиме, выберу троих победителей. Они со мной свяжутся, покажут мне на скриншотах, что они подписаны на мой YouTube канал на телеграм. Выполнили вот эти условия. Я им перевожу деньги И это все я потом покажу в отдельном видео Чтобы вы мне не писали там, Что это лох, развод все, все лохотрон Но это я решил вот раздать своим подписчикам Просто деньги За простые действия Кто хочет участвовать, кто не хочет Не участвуйте И не пишите мне, что это там развод Это все реально вот. Если вам понравится такой формат Я подумаю конечно не будет такая вот большая сумма потому что ну, канал у меня маленький еще ну по возможности буду разыгрывать деньги на своем канале за вот такие вот простые действия за лайк и комментарий подписка на телеграм подписка на youtube кому это все интересно выполняйте условия и ждите розыгрыша все будет в телеграме также чтобы видео не было таким коротким кто зарабатывает деньги без вложений перейдите на сайт аврора ознакомьтесь с данным проектом также я уже информацию опубликовал в своем телеграм-канале данный проект также разыгрывает 110 генератор стоимостью ну, примерно 70 долларов и принять участие сможет каждый абсолютно каждый участвуете в данном проекте не участвуете. в общем вся эта информация в моем телеграм-канале перейдите ознакомьтесь и почитайте и еще вам хочу показать проект, в котором я зарабатываю без вложений, сумма конечно здесь маленькая, работаю я здесь уже 168 дней, я здесь уже вывел 3 раза, чуть более 20 TRX, без вложений, не вкладываю, ни копейки. Здесь вот капают какие-то реферальные бонусы, здесь вот капают. но эти люди, как показывает статистика вот у меня, они здесь также не вкладывали. Просто мне за них вот что-то здесь капает. Может сайт написан. Криво скрипт написан данный криво. Ну не знаю. Здесь у меня вот. На балансе. 20 TRX. -ов. Вот. Я их только что хотел вывести. Но мне написали минималка здесь 22. Ну через день-два я сниму отдельное видео. И мы проверим данный сайт на платежеспособность без вложений. На этом именно все, еще раз вас всех поздравляю с Новым годом, желаю вам счастья, здоровья, больших чеков и всем пока.